Так, ребят, на связи Виктор основатель сообщества Business Chance Pro, и сегодня, сегодня я хочу затронуть очень интересную, очень важную тему на самом деле а именно о главных причинах неудачи видогенерации и конверсии. Для многих, конечно, это может быть очень странное название, термины, как в маркетинге говорят, изучите свой рынок и. Если ваш рынок недопонимает каких-то терминов, вы разговариваете с ним, как будто они четырехлетние дети, чтобы у вас было понятно. Вот. Но иногда ты понимаешь, что даже, как для детей объясняют, что для многих тоже непонятно. Поэтому я пытаюсь, конечно, что-то объяснить. Вот. Но если вы хотите продвигаться в интернете, рано или поздно вам в любом случае нужно будет встретиться с этими терминами и с ними работать. Итак, ребят. Что такое вообще суточная доза удивительного? Те, кто у нас впервые, те, кто у нас заходит в первый раз, либо в несколько раз и не понимает, что тут творится, каждое утро. У нас с понедельника по пятницу каждый день, каждое утро в 10 часов утра по Москве, да, то есть по московскому времени мы проводим суточную дозу Это мероприятие, которое предназначена для мотивации, вдохновения и образования вас от нашего сообщества, для того, чтобы вы начали правильный свой утренний импульс, да, то есть интеллектуальный импульс, для того, чтобы вы делали, начинали правильно. Причины неудачи в лидогенерации и конверсии. Что такое лидогенерация? Лидогенерация это, если просто посмотреть, так сказать, Ребята, вообще напишите, сколько лет вы уже в интернет. Да? То есть это касается, в особенности, это не касается всех а, людей, которые не занимаются чем-то. Если вот здесь, ребят, вы занимаетесь каким-то видом бизнеса, сетевым, интернет, партнерским, возможно, вы фрилансер, таргетолог и так далее. Сколько лет вы уже в бизнесе? Да? То есть напишите в интернете. Да? то есть, Потому что а, и, лидогенерация и конверсия... Это больше подходит к онлайн-продвижению. И поэтому мне очень важно, сколько вы находитесь в интернете. Да, то есть пытаетесь продвигаться. Напишите свои цифры. Два года. Вижу первые цифры. Лидогенерация, если это смотреть в интернет-бизнес, в интернет-маркетинг, это привлечение подписчиков. Да, то есть это такой процесс, который постоянно все время улучшаются навыки, улучшаются маркетинга, продвижения для того, чтобы тратить меньше денег, либо не тратить вообще, но привлекать в свою базу подписчиков, либо, если это переосмыслить на сетевой маркетинг, на сетевой бизнес, в, свою онлайн, в свой онлайн список знакомых, <laughs> то есть в свою базу списка знакомых. И поэтому лидогенерация это такое направление, которые тратит меньше денег, либо вообще не тратит денег. И э, благодаря определенным стратегиям, тактикам, основам и навыкам э, делает так, чтобы вы получали больше окружения кандидатов, подписчиков, клиентов, которые будут следить за вами, э, и попасть у вас, трансформироваться в партнеров, клиенты и так далее. И, а конверсия, это, конечно, неотъемлемая часть в лидогенерации, когда... А, конверсия что это такое в интернете стала развивать бизнес последние четыре месяца до этого не понимала как работать в онлайн а, конверсия в простом языке да то есть конверсия еще ну, вот так иногда пишется конверсия да то есть в процентном соотношении равняется обычно Подписчики, да, то есть вот у вас есть какой-то лид-магнит, либо одностраничный сайт, либо покупка, лид это либо покупка, либо ваш партнер и так далее. То есть это заявка, грубо говоря, заявка, заявка, поделенная на посещение, посещение, посещение умноженное на 100%, умноженное на 100%, то есть... Если, например, мы за посадочную страницу, за посадочную страницу берем вашу группу, да, то есть ВКонтакте, грубо говоря, возьмем вашу группу. Это ваш продающий сайт. Сейчас достаточно иметь группу для того, чтобы продавать. И продавать на самом деле очень много. Намного больше, чем многие продают в офлайн-бизнесе, открывая офлайн-магазины и закупаясь товаром и как-то... Так, у меня одно изображение размыто. Сейчас, сейчас отрегулирую. Угу. Это такой автофокус у айфона. А, вот. Поэтому, а, вот представим, что а, при, пришли, приш, пришло а, 10 человек, да, 10 человек на вашу, в вашу группу. Возьмем для предпринимательства, бизнеса, либо для любого клиента, который продает что-то в интернете. Вашу группу, вот есть ваша группа, в него зашло 10 человек, 10 человек и по итогу 2 человека либо что-то купило в группе, да, то есть если вы товар какой-то продаете, либо стали вашими партнерами. Да, по итогу мы считаем, 2 поделить на 10 умножить на 100, это 20% конверсии. Это, на самом деле, очень хорошая конверсия, да, вот. И вот эти, вот эти показатели, с которыми нужно постоянно работать. Лидогенерация, именно навык привлечения кандидатов и конверсия, постоянно увеличение конверсии приводит к тому, что вы тратите меньше за одинаковое количество людей. То есть, многие люди, вот если у вас конверсия 10%, а у вашего конкретно, конкурента может быть конверсия 50%. То есть, вы тратите в 5 раз больше, чем ваш конкурент, за ту же проделанную работу. Да? То есть, ваш конкурент привлекает в 5 раз больше подписчиков за те же деньги, которые вы тратите на привлечение в 5 раз меньше кандидатов в бизнес. Вот. Но на самом деле, вот, ребят, я таки не понял. Два вот человека только мне ответило, что два года. Татьяна ответила 2 года, Юлия ответила 4 месяца. Остальные, ребят, что там, вы вообще развиваетесь где-то? Либо вы так, просто пришли на заборе посидеть и опять очередную дозу информации якобы посмотреть. И, возможно, Виктор нам даст какую-то волшебную пилюлю, которая поможет нам вырасти в разы в нашем бизнесе. Вот. Мне очень важно знать месяц, месяц, два года. Здорово. Хорошо, ребят. А, ну вот а, в особенности те, которые более, полумеся... более полугода в бизнесе. А, у вас есть проблемы с привлечением кандидата в ваш бизнес? То есть вот вы в интернете больше полугода. У вас есть проблемы с привлечением кандидата в ваш бизнес? Поставьте восклицательный знак, если вы хотите решить проблему с привлечением кандидата в свой бизнес либо клиентов, либо кандидатов. Вот, поставьте восклицательные знаки. У всех все нормально, да, то есть у всех все нормально с партнерами, с клиентами и просто. Здравствуйте, Виктор, год своей компании, ничего не но я не гонюсь за волшебные пилюли. Вот, да, проблемы еще какие есть. Есть люди, вот мне мне нравится, что есть люди, которые здраво смотрят на свои проблемы, то есть они видят свои проблемы. Есть люди, которые у которых есть проблемы, но они не признаются ни себе, ни кому в своих проблемах. Но вот в чем вопрос. Главная причина того, что человек в интернете, ребят, вы просто Вообразите тот, тот момент, да, то есть, давайте вспомним 90-е годы, либо еще 2000-е годы, когда для собирались залы. Сейчас тоже собираются залы, да, то есть оффлайн какие-то презентации. Но сейчас более актуально собрать какой-то вебинар и провести какой-то э, тренинг, либо рекрутинговый вебинар и тем самым зарекрутировать, либо продать свой продукт определенное количество людей это быстро это результативно и это можно быстро протестировать и что-то использовать. воронки никакие там обалденные механизмы не не так хорошо работают как вебинары например, либо онлайн трансляции но вот в чем проблема на самом деле к каждому бизнесу нужно подходить как к бизнесу да то есть вот например открываете офлайн магазин вы тратите на это 10 тысяч долларов вы на закуп тратите еще несколько тысяч долларов. Вы тратите на рекламу для того, чтобы баннерная реклама, в газеты, в радио. Вы тратите деньги для того, чтобы вовлечь людей в свой бизнес. И, и, и, и то, как бы, они тратят в это деньги, в различные роды продвижения, в рекламу. Но они даже ее не просчитывают. Вот. Это проблема 90% всех предпринимателей. Они строят свой бизнес на интуитивном уровне. Они не считают свой бизнес. Тем самым через полгода, максимум через год, 90% уходят с рынка. Да? То есть они закрывают свои точки, они закрывают свои магазины, потому что они уходят в убыль. А если бы они потратили деньги на баннерную рекламу, да? машины ездят, видят баннерную рекламу. Они потратили деньги на газету потратили деньги на газету и они потратили деньги, например, на радио, да, то есть на радио и к ним люди приходят и владелец бизнеса, либо владелец магазина проводит постоянно анкету, да, то есть анкетирование а с какого источника вы к нам приходили? с какого источника вы к нам приходили? и он выявляет, что например 70% 70% приходит с радио тем самым он убирает газеты и убирает а, баннерное, потому что это в, в, в, вот это занимает процентов а, расходов на рекламу. Вот, представляете, ребят, вы понимаете, о чем я говорю, да, то есть, а, а в интернет-бизнесе намного проще просчитать вот эти все показатели. То, когда вы даете рекламу, в том же ВКонтакте, либо в Фейсбуке, в любом рекламном кабинете, вы сразу же уже видите, сколько показов. Ваша реклама сделала, показы, сколько переходов, да, то есть насколько это эффективно, сколько подписчиков, либо кандидатов к вам э, пришло. То есть вы уже на самом начальном этапе можете, вы уже на конкурентном выше уровне, чем любой, например, офлайн предприниматель. Я уже не говорю э, бизнес в офлайне в сетевом бизнесе, да. То есть, но, тема у большинства из вас, что вы привыкли а, обращать внимание на кучу блестящих предложений. Автоматизация бизнеса за 24 часа, рекрутинговый вентиль, бла бла бла 3 рубля, как за 30 дней зарекрутировать 274 человека в свой бизнес. И, и, и понеслась. Ребят, вы должны понять, что вот например, вот реклама реклама, реклама в бизнесе реклама, например, реклама в кавычках мы назовем это трафик, да, трафик это, а трафик это что? это постоянный приток кандидатов, клиентов в ваш бизнес но вы, ребят знаете, что такое слив в бизнесе либо в продажах? что такое слить клиента, либо слить партнера? Если вы не умеете продавать, если вы не умеете коммуницировать, если вы не умеете вовлекать, если вы не умеете строить отношения, если вы всего этого не умеете, вот это называется сливать мало того, что деньги, слив денег, да, слив денег ну и конечно по итогу сливать клиентов либо будущих партнеров, всегда есть основа. Которую нужно знать. Поэтому большинство, у большинства предпринимателей сетевого бизнеса, они приходят в этот бизнес и сразу же ищут волшебную пилюлю, как автоматизировать все. Но они не понимают, что любой бизнес, как и дом, есть фундамент. Да, есть фундамент, а потом идет каркас дома, например. Неважно, какого этажа. То есть этаж тут уже зависит от вашего голода и от вашего стремления. Но ну, вот это вот, вот это вот, это основа, это фундаментальные принципы бизнеса. И даже если у вас будут вот эти фундаментальные основы бизнеса, вы уже в офлайне будете получать результаты, в онлайне будете получать результаты везде. А что относится к фундаментальным основам? Это а, продажи, продажи, навыки продаж, это коммуникации, коммуникации это отношения отношения это знание своей целевой аудитории знание своей целевой аудитории и постоянно давать ценность для своей целевой аудитории неважно в офлайне вы строите свой бизнес либо в онлайне вы должны понимать моя например а мой, моя, мой целевой рынок это мама в декрете. Отлично. Тусуйтесь. Вот, брать просто офлайн бизнес. Я не говорю, что в интернете нужно использовать какие-то примочки для того, чтобы выцепить этих мам в декрете. Вот, да, то есть какие бы там вы фишки, если у вас нет этих основ, каких бы вы фишек не изучили, каких бы вы очень крутых методов не изучили, у вас это работать не будет. Вот, поэтому, допустим, у вас э, мама в декрете. Вы, вы, вы поняли, моя целевая аудитория это мама в декрете. Отлично. Вы сами, сама, например, мама в декрете. Окей, где мама в декрете тусуется? Отлично. Там садик, песочницы, где-то мама во дворах встречаются, коляски. Окей, начинайте тусоваться, начинайте общаться, начинайте быть человеком, который решает проблемы мам в декрете. И если брать ваш продукт, реализовать ваш продукт, многие мамы начинают жаловаться. Самые начинают рассказывать о своих проблемах. Вот там у меня то-то э, не отстирывается, то-то не отстирывается, то я похудеть не могу, то я восстановиться не могу. А вы, окей, слушай, на, попробуй. Вот это тебе... Например, у вас есть... Э, ...какой-нибудь. Окей, слушай, я сейчас пользуюсь... Интересно, давай я тебе дам попользоваться, если ты поймешь, что тебе это помогло, это тебе понравилось, закажешь, то есть у меня есть связь, у меня есть доступ, у меня есть возможность это заказать. Окей, вы не, вы не продаете, вы не рассказываете, вы не предлагаете, вы не даете пробовать, вы рекомендуете, потому что вы сами этим здесь, окей. Также сидите э, в онлайне. Я уже говорю самые оптимальные э, варианты. Там, где группы, форумы, сайты, где есть мама в девяти. И у, в каждом форуме, в особенности, либо в каждой группе, есть э, разделы, где решаются какие-то вопросы. Отлично! тем человеком, который решает эти вопросы. Уточните, в чем конкретно проблема этого человека. Если там э, у ребенка что-то не то у вас. возможно у вас какие-то витамины есть для детей и так далее знаете уточните то есть не сразу же на те ссылка уточните а, а, а просто начинаете раз общаться с человеком узнать а что а что конкретно вот, а а какие там показы что еще признаки либо что там может еще дополнить свой материал да то есть ну раз, расскажи подробнее какая у тебя проблема и вы вы рисуете с человеком, расскажи о проблеме, не просто на, слушай, у меня отличная там компания которая занимается, нет все, вы уяснили и вы говорите о, слушай, у меня тоже это была проблема у меня проблема, мы решили благодаря вот этому хочешь попробовать? На, попробуй ну, если вы в одном городе, например либо, слушай, я тебе могу пробник выслать, попробуй, да, то есть возможно тебе поможет, либо слушай, ну вот есть интернет-магазин, перейди, попробуй да, то есть попробуй то есть, вы не продаете, вы рекомендуете. Вот это самая главная фишка. Да? То есть, а это все выстраивается благодаря, вот, это настоящие продажи. Что такое продажи? Это на самом деле психология влияния. Прочитайте Роберта Чалдини. Роберт Чалдини. Это огромный тренинг будет для вашей личности. Роберт Чалдини. Психология влияния. Психология влияния. Это о продажах. Я о психологии влияния. Коммуникации отношения и коммуницировать с человеком, да, то есть, э, и давайте ценность, да, то есть, давайте ценность, э, находясь в той точке, что вы решаете проблемы. И потом, когда вы вот эти фундаментальные принципы изучите, потом вот эти кирпичики, либо блоки здоровые, либо панельные дома, да, то есть, вот панели, это именно... Примочки, продвижение, инструменты, плагины, блоги, сайты и все остальное, что может вас масштабировать. Реклама и многое другое. Поэтому, ребят, э, прочитайте мой последний пост в нашей группе Business Chance Pro. Фундаментальные э, принципы построения вашего бизнеса в интернет. Да? То есть, ну, чтобы вы понимали. Прочитайте этот момент и вот уясните это раз и навсегда, то есть с чего вам нужно начать. И вот наше сообщество отличается тем от всех гуру, от всех гуру, вот наше закрытое сообщество, наша годовая мастер-группа, да, мастер-группа. Отличается тем, что мы обучаем человека в интернете сразу же работать по вот этим основам, по этим фундаментальным принципам. Человек буквально на вторую, на третью, третью неделю, внедряя ту технологию, которую вот он получает, да, то есть вот у нас есть меню такое в закрытом сообществе в нашей системе, и тут есть такое меню, где написано, новичок, вопрос такой, новичок, начни отсюда, и человек получает дозу информации, которую просто взрыв мозга он получает, да, то есть именно как благодаря одной социальной сети в контакте делать просто масштабируемый свой бизнес, стать просто лидером мнений, стать огромной и влияющей лидером на свое окружение и рекрутировать, продавать и просто больше не нужно в своих деньгах, в своих деньгах наверное никогда такого не произойдет но в любом случае проблем уже больше не будет, потому что Мало того, что после этого прохождения вы получаете сертификат именно нашего коуча и наставника внутри системы, вы становитесь брендом внутри системы, и потом вы уже начинаете применять более продвинутые примочки в ВКонтакте, хотя вы уже на самом начальном уровне используете ВКонтакте, Facebook, YouTube, Яндекс, Google, Instagram и многие многие другие вещи. Но все нужно начинаться с основ. Да, то есть, и для того, чтобы с каждым разом все лучше и лучше знать свою целевую аудиторию. Поэтому, ребят, на сегодня все. Поставьте по 10-балльной системе, насколько вам было полезно то, что я вам говорил. Почитайте один из последних постов, да, то есть, фундаментальные принцип продвижения вашего бизнеса. И обязательно подписывайтесь на точную дозу, если вы этого еще не делали, для того, чтобы заранее, каждый день, каждое утро, за полчаса или за час получать оповещение о наших новых трансляциях, если вы понимаете, что для вас это ценно. Потому что я знаю, что многие даже люди на платных тренингах не дают то, что мы даем бесплатно, мы выкладываем, просто на, делимся, просто берите и внедряйте где мож, можно подписаться вверху, есть виджет, там вы увидите на, под закрепленной записью, суточная доза удивительно, оповещать, да, то есть, либо справа будет подписаться на рассылку, либо там будет, будет фишка, возможность подписаться, как-то поэтому, ребята, на сегодня все, Виктор Бондолет, сегодня, в 19.00, у нас очередной Вебинар, будет который называется боевой ринг те кто не в нашем еще сообществе тот, кто не в нашей системе, не в годовой программе смотреть изнутри нашего то что новое появилось какой мы апгрейдизывали что мы сейчас вообще внедряем и внедрили для того чтобы вот у нас есть умная лента вконтакте у нас есть умная лента в facebook у нас есть умная лента в одноклассниках то есть что это только самые актуальные и значимые моменты наших подписчиков. И вы, благодаря тому, что мы придумали, сможете попадать в умную ленту. Вы номер один, грубо говоря, для своих подписчиков и друзей. То есть, это бесплатное продвижение, грубо говоря. И, и вы получаете огромный трафик на свои страницы благодаря вот этой умной ленте. Да, то есть, и также у нас будет э, гость, э, будет э, на буквально на 20 минут будет выступать наш эксперт э, по копирайтингу. Так что приходите, она озвучит очень волнующую, очень интересную тему. Пускай это будет э, интригой, пускай это будет секрете, но э, на процентов это очень сильно повлияет на ваш бизнес. Поэтому, ребят, подписывайтесь на э, суточную дозу удивительного, и приходите сегодня на наш вебинар «Боевой ринг». Все, ребят, пока-пока, хорошего.